ничего не могу вам ответить я не знаю как оплачивать мои семинары с территории российской федерации с территории беларуси или с территории там каких-либо стран не знаю если у вас есть возможность оплачивайте нет не оплачивайте но вы должны понять я фактически на самом деле не заинтересован в том чтобы у меня там кто-то покупал кто-то не покупал ну хотите берите хотите не берите знаете, люди говорят, Андрей Андреевич, там очень много было таких комментариев, Андрей Андреевич, да вы не представляете, сейчас все, кто из России, все откажутся, и все уйдут с вашего канала и так далее. Послушайте, уважаемые господа, да мне вообще все равно. Я этот блог, который я называю YouTube каналом, веду из состояния, такого внутреннего состояния и желания помогать просто людям. А нравится, не, нра... не нравится, уходи, нравится, смотри. Я хочу вам сказать, что все равно придет время, и кто бы там куда ни ушел, все равно ко мне вернется. Почему? Потому что единственный, кто возится с людьми, единственный, кто дает информацию, вот так, единственный, кто может ответить на вопросы, единственный, кто попадает с ответами, понимаете? А там... Уже что только не пишут, знаете. Не нравится, я что, кого-то сильно держу или там, а ну-ка, не Да вообще все равно, пусть хоть, пусть хоть все, Та вообще все равно. Дело в том, что я зарабатываю на другом, я зарабатываю не на инфобизнесе. У меня есть с чего зарабатывать, и я в жизни уже состоялся.